Бытует мнение, что Петропавловская крепость никогда не участвовала в боевых действиях. Это заблуждение, Построенная летом 1703 года, уже в следующем, 1704 году, она подверглась нападению шведов которые пытались к ней прорваться со стороны Невского взморья, равно как и со стороны городского острова, на Кобровке, которого котором мы сейчас находимся. Но у шведов ничего тогда из этого не вышло, ни эскадру их, ни их. сухопутные части близко к крепости не подпустили. Но крепость непосредственно явилась тыловой базой для наших войск, оборонявших подступы к ней. Через два года, в 1706-м, шведы еще раз попытались прорваться к крепости. Нет, через год, в 1705-м, шведы второй раз попытались прорваться к крепости по суше. Они шли со стороны Карельского перешейка. Но к этому времени был уже возведен Кронверг, там, где сейчас высится величественное здание артиллерийского музея. Это укрепление из дерева и земли в форме зубцов короны, окруженное глубокими рвами, остановило шведов. Те вынуждены были приступить к осадным работам, но вскоре появились русские войска, которые зашли к их коммуникациям, ведшим туда. На Карельский перешеек, примерно туда, где сейчас Сестрорецк. И шведы повернули вспять, так и не решившись штурмовать Кронберг и тем более Петропавловскую крепость. Вот после этого действительно враг уже к крепости не подступался. А в 1706 году русские сами впервые двинулись к выборгу и осаждали его. Правда, тогда взять выборг не удалось. Но с этой поры неприятель больше под стенами крепости не появлялся. Однако в справочной литературе действительно утвердилось мнение, что крепость никогда не выдерживала вражеской осады. Но существуют материалы, опубликованные в истории лейб-гвардии Преображенского полка Петровского времени. Материалы, опубликованные в истории Левгвардии Семеновского полка и в ряде научных статей, которые писали наши военные историки в xix 20 веке. Эти материалы неопровержимо доказывают, что в первые два года своего существования Петропавловская крепость действительно обороняла зачаток возникающего города Санкт-Петербурга.